Что вы видите на видео, парень просто играет в свою любимую игру, конечно ему не до оператора, и он весь в игре. Посмотрите сколько предметов у него на столе, знакомая картина. Все это выглядит громоздко, нужные и ненужные вещи занимают много места на столе. А чего стоит только прогибание вперед на стуле? Такое положение тела плохо сказывается на пояснице и шее. Конечно, вы можете постоянно следить за чистотой стола и самоконтролем заставлять себя сидеть правильно. Но признаемся честно, что не у каждого из нас самодисциплина является сильной стороной. Мы решили не мучить психику и создали мини-экосистему рабочего пространства. Во-первых, мы снабдили место достаточно прочным столом с двойной столешницей из ДСП толщиной 44 миллиметра и эргономичным вырезом по центру. Теперь с этим вырезом вам не придется мучить поясницу, просто заедьте креслом в стол. Во-вторых, больше вам не придется вечно искать удобное положение на стуле, потому что наше геймерское кресло имеет поясничную поддержку и форму ковша, тем самым фиксируя ваше тело в удобном положении, как в гоночном авто. Да, оно не лечит ваш позвоночник но как минимум снизит риски заболеваний, связанных с опорно двигательным аппаратом. Также за дополнительную плодоплату вы можете получить тумбочку, RGB-подсветку и крепление системного блока к столешнице. Тумбочка, она избавит вас от клама на столе, а ее мобильность позволяет размещать ее там, где вам удобно, а RGB-подсветка добавит вам настроение и задаст атмосферу гейминга. Закрепив системный блок столешницы. столешнице, вы уменьшите его запыленность и не будете бить ногами по корпусу. Вся станция выполнена в едином стилевом решении. Ждем вас в нашем шоу-руме. Вместе посидим и оценим вживую все удобства станции. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи.